Агрегатор. Только свежие новости. Всем привет. Жмем на лайк и пишем комментарий. Очередная провокация армян против азербайджанцев в США. В Лос-Анджелесе армяне провели акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев. Об этом говорится в публикации Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе в Твиттер. Вчера в центре Лос-Анджелеса радикальные армянские дошнаки из Армянской молодежной федерации и Армянского национального комитета Америки, озвучивая призывы к насилию на этнической почве, устроили казнь азербайджанца, обернув манекена азербайджанским флагом, отмечается в публикации. А на этом пока все. Спасибо, что посмотрели наш ролик. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и ждем вас на нашем канале в следующем ролике со свежими новостями.